Однажды Прометей украл огонь у богов и подарил его людям. Зевс был вне себя от злости. В наказание он отправил людям ящик Пандоры. Мор, Ужас скверно выбрались снаружи и охватили сердца людей. Скверно не помиловало никого, и боги обезумели. Но надежда остается. скверно не коснулась ангелов. Пришло время собрать свою Лигу Ангелов. Качай по ссылке в описании. У меня есть... Партнер низкого ранга. Увидел, как вам нужен босс и решил нажиться на вас. Даже мне за него стыдно. Без вариантов. Босса у него. Так что придется мне вам дать и его список. Лорд ты так много попросил. А теперь прислуживать ноунейму. Падать уже ниже некуда. Сури ухмыляется значит ли это что преимущество все равно за ним очаранка же напротив стоит с рожей дурачка возможно чтобы скрыть нервозность у меня вообще-то всегда такое лицо научи меня тоже так делать и меня старшеклассник учат младшеклассников плавать как же это мило что, смело двое? Коротками, что ли, прикидываетесь? Повите уже нормально, а? Что, по-твоему, они делают в самом центре Сибуи? А если сделаем так? Вы до сих пор не выяснили, из-за чего миру грозит погибель. Теперь они вообще в случайных местах. Да и кто все эти люди? Прошу просини. Это старые фотографии господина Дайчи. Ты точно случайно ошибаешься? А кто придет к тебе, Азо? А, моя мама собирается заглянуть. Но я остановлю ее любой ценой. Что? Остановлю. Неясно. Не Мешаешь учиться? Хочешь же со своей любимой поиграть? Говорил же, что тебя терпеть не могу. Да, после такого горячего поцелуя. Так <соценно> сни. Это ты меня без спроса начала. Ну. <соценно> <соценно> Такой сильный удар я даже не почувствовала. Пошли играть. Отпусти. Йоху. <соценно> <соценно>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 Еще! У о, тебя о, счастливая о, рука. Какая-то увеселая. Верно. Что? Подожди, я сейчас. Эй, есть кто свободный? У нас появился поставщик еды. Кажется, еще не вернулись. Что же? Дай мне хоть сотню, хоть тысячу, я сама их всех разделаю на кусочки. Ух, сейчас буду вкалывать! Распалась бы. Но она так настаивала. Ты показал себя настоящего! Что с тобой? Ты ждешь, что я что-нибудь скажу? С кем это ты идешь? У тебя появилась девушка? Ты ждешь, что я спрошу, но я не хочу! Ты по-любому пойдешь туда со своей бабушкой, не так ли, Бобколюб? Не-нет! И не называй меня так! С нами в доме еще живет Нанака Сан. Лучше брось эту затею Иори. Что ты имеешь в виду? Смотри-ка, Анакасан пытается это скрывать, но только ленивый не заметит, что она. Она влюблена в свою сестру. Что за дичь произошло за 10 лет? Как принимающая сторона, ты не должен оставлять ее одну. Всегда должен быть рядом и помогать ей. Покажи ей наш город. Как бы мисс Смит, это же не входит в вашу работу. Теперь меня ждут дела. Вот только. Не смей показывать ела в мотеле. Здесь не встретишь лжецов. Похоже на обычный город. Надо проверить, получится ли у меня соврать. Попробую сказать, что я некрасивая. Я совершенно не краси... Некраси... Я самая красивая в этом городе! Что ж, ничего нет. Под кровать кроватью тоже ничего подозрительного. А мне кажется, самая подозрительная вещь здесь – это высшая Ила. Не подозрительная, просто провожу обыск. Да уж, выбора нет. А, так это твой костюм, Зина? Конечно, ты его узнала. Я бесспорный, чемпион по боксу, тайский бог войны. Гаулан Ван Впервые Что? Правда? Ты не знаешь о его знаменитом стиле вспышка? А? Прошу, директор. Итак, уважаемые... Сегодня... Директор! Воды! Воды! Ой! Детя! Воды! Принеси, пожалуйста, воды! Да почему? Принцесса! Это Принтесса! твой шанс! Ок. Да! Радость демонов, как при успешном запуске ракеты. Эй! А? Наверху ничего не было. <свист> что такое? <свист> ничего. Абсолютно ничего. Ты ведь призрак, Ханако. Ты уже мёртв. И ты сильно отличаешься от остальных людей. Знаю, что уже поздновато, но я всерьез об этом задумалась. И поняла, что ты... Ханако. Честно говоря, та еще головная боль. Но с этим сложно не согласиться. Как тебе? <связывается> Ты просто прекрасна. Спасибо. Чего а, вот вы тут скрасьте с утра пораньше выжите? Сначала на станции обслуживания, теперь в Фиото. Во всё мало! читосы Ваша троица уже начинает напоминать злодейское трио. По городу. Что? Но... Сходите в казино, пока этот повернутый на тренировках не очнулся. Криста! Все хорошо, я за ним присмотрю. Пока этот глупый патологический перестраховщик очнется, я смогу все ладить К тому же, по установленной иерархии, он мне нет -то вроде залуги. Сзади.